Всем привет! Ухомы! Новая серия его постапокалип... пост-апокалиптического мира. Называется она ⁇ Что скрывается во тьме ⁇ Поехали смотреть. Привет! Поехали! Хм. Опс! Вот Ой, близко! Я на там кто-то не очень. Он испугался. Хорошо, когда есть бур. Можно хоть как-то проскочить. Подожди, он испугался кого-то. Да, услышал звук такой: воу во, во. Это поехал. Вот прям в лучших традициях хоррор фильмов. Ехать туда, куда точно не нужно. очень выглядит ненадежно, я бы сказала. Очень хрупко. Ты не пройдешь. Похоже, похоже. Слушай, он же вроде маленький и должен быть еще очень легкий. И даже тут мост еле... Это что такое? Ого. Нифига, он гигант. О, не, не. не а -а -а -а -а -а Прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай. И быстрее, да, да, да. быстрее. тебя уже спалили, чувак. Слушай, мне что-то стрёмно даже на это смотреть. Оно реально так пугающее. У него просто пятно ну, на глазу. Подожди, если только это один глаз, какой же он, какой же он размера? А монстр я думал это просто глаз мне кажется это монстр огромные просто гигантский это нереальный ну как молекулы просто в него теле внутри ка назад отлетает. Это, типа гравитация такая я, может такой источник воздуха сильный ну что хочет Так, что забивает, Чтобы закупорить дырку, наверное, себе и пройти. Как неудачно получилось. Плохо ты рассчитал, малыш. Давай. там он не рассчитал, просто стреляет. И надеяться на лучшее. кажется, вот он стреляет и привлекает внимание этого монстра. Ну да. может еще его теле стреляют? Это вариант. Как ты видишь, оно дрыпается, неустойчивая но ну, езжай ну, ну. ну, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Дальше, ну, дальше. дальше! Быстрее! Почему он еще прыгнул? Потому что оно вверх полетело, получается. такой такой супер источник воздуха. Его на поверхность таким образом выскочил. Подожди, это не поверхность, это какая-то дальше пещера. А что это перебыл. был за монстр теперь такой огромный, мне интересно. Вот, помнишь, в конце он в упор у него стрельнул? Угу. его поймали, стражники. Походу, всем там трындец пришел. Блин, жестко. Я знаю, что ты думаешь, может быть, этот монстр, который зеленым глазом, это, типа, как такой мутант, который появился из-за ядерного этого взрыва, который вырабатывает, может, эту зеленую слизь. Помнишь, там же показывали в прошлой да, серии, что да. они там докопались с этой зеленой слизи? Он вырабатывает слерм. Да, супер слерм. Слер. И, короче, другие танки, может быть, слерм, это как вообще божество, может, типа, богов такой местный. Я не знаю, как тут прям сложно все. Короче, пишите свои предположения обязательно в комментариях. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.